Всем привет! Флог Дюбом, что ты в видео, если что, сразу говорю, сегодня с тебя повезло встретить меня. Почему? Пише, почему? Просто почему? Почему? Вот я здесь что в видео. Ты звук дела, я ему даже сейчас могу не писать, кстати. Вс, подождите, я в магаз зайду. Ничего такого, давайте заберем монетки. Заберем монетки, что-то. Нормально. А ты арх. Да. Так, yes, yes, yes, да, да, go играть, go играть. Го играть, играть. Гойграть. Прощай. Прощай, пока. Пока. По пока. Прощай, раз два три раз два три елочка как, как говорится горит пока ага доказ что у меня есть четыреххвост раз генерал гав два три Я залагала 4 А где еще? Где еще? А где пятый? А, а кто пятый у вас вообще? Так, еще да. Два, три. А, лу, лу не хватает, лу не хватает, лу не хватает, лу не хватает. Я, я посчитал. По-моему, экран, видите, так что... Бля, это да больше экрана, то 1934. У меня пр... приложение OBS-чета. Капец, все, минусы минус, наверное. И так он будет красным. Он, наверное, татик, что у меня на узбу, но... да. На ником Если хотите, я могу вырубить музыку, могу забрать старость. Могу... Можете кубраться... Уже... Коммура... Да, усилие хочу. Простите, у меня не так много кубков, но все равно. Я буду, кстати, на время записи смотреть, а то в этом даже только 10 минут, было да? Яп... Яп... Мне 8 куб... Чей, нам хотя бы... А, так да, Ну, хотя бы только один. Гаджет-топ, стоп гаджет, топ гаджет-топ. Простите, ноутбук вич так вичит, я вам этом говорю. Типу, на мать, Пробрал, крашился. О! Сразу говорю, ноутбук минус, набрал старт, крашу, о, все, появляется, продолжить, Перезагрузить. ой, ё. прости, прости, прости, Робби. прости, прости, друг, я с ноутбука как бы просто записываю, Вы сейчас, наверное, видите про экрану ноутбука. аутбука, Пожалуйста, прости. В катке? Хоть бы в катке. Слили. Слили. Слили. Все, мы слили. Ой, он с ней слил. Ой, я сли бил. Ой. Вы просите сюда мне задонать? Ну, нет, они мне не просит. Да, я слил. Я вам задононик. Все, погнали путелиги. Что-то еще сюда, Я обхожу, я на... Я на... вот этот. Я на... Я на правую планку. Это... Это называется, когда я переиграл в... в захват кристаллов. Правда. Это точно так вот такие дела. Музыка сейчас играет. У меня очень хороший микрофон, не говорите, что там... ну да, наверное, он, он наверное мне также послушать надеюсь, дурак, ладно, все он меня зажимает, все. Так на так что тун <сос�> А ему-то я ему это сливаю губки. 61. Ну что ж. Там кто? Ну ладно, так тоже нормально. У меня скоро ролик закончится. Блин, почему только действует у нас неинтересный, где можно записывать. Ладно, так, так, я все, все, все, все. Теперь ты тысячи... Да, радостная музыка играет а для меня она не рад, не радостная по вот телеги это силовые лиги сразу говорю у меня уже одно видео по правилу было ага, он так оно такой же она была хуже чем она была лучше даже чем вот это видео там графика лучше там она не висла мне сейчас я все у бабушки нахожусь вот почему видит разговор ну Какая радостная музыка играет. <клышко> Это в ладошки так похлопают. Ой. Это игра не для меня. Это игра не для меня. Поняли? Я удаляю игру. Я удаляю брала, это, это игра не для меня, это игра для Поздравле. Всем пока-пока, кто был на этом канале. Ха, повелись! А? А? -по -по повелись, а? По-моему, да. Повелись. У меня сейчас. Всем пока, всем какой-то неудачный ролик. Простите. ОБС не запускался, а у меня было срочно. Всем пока, кто был на моем канале. Всем пока-пока. И увидимся. Завтра. Ага, повелись, опять повелись.